Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Китай Стал Ближе и сегодня у нас очередная распаковочка посылочки Эта посылочка лежала давно, взбирал вещи и вот достал ее. Посылочка не помню сколько шла, что как было, но трех номер по-моему не отслеживался потому что рашка наклеена наша Посылка оценена в 2 доллара, весит 80 грамм Что-то тут в ней есть, что-то 2, давайте посмотрим что именно а перед началом этого ролика хотел бы вам посоветовать очень интересный сайт. Сайт, в котором публикуются автомобильные новости. Автомобильные новости автопроизводителей зарубежного и российского авторынка. Переходите, смотрите, ссылочка в описании. Итак, давайте откроем посылочку и посмотрим, что же у нас здесь пришло. Все, тут пусто. у нас завернуто в пупырку пусто и это два фонарика заказывал я эти фонарики фу, перед новым годом по моему еще осенью вот такие вот два фонаря эти два фонаря с магнитом то есть их можно куда нибудь примагнитить а, отлично, из одного уже магнит вылетел ладно, это мы приклеим, это не проблема но Такие вот они на магнитах, можно куда-нибудь их примагнитить. Также их можно повесить вот на такой вот крючок. То есть взяли и повесили на крючок. Но поскольку они уже начали разваливаться, давайте проверим, а работают ли они вообще. Работают ли у нас эти фонарики. Используются фонарики 3 мизинчиковые батарейки. Давайте попробуем поставить и проверить. На вид конструкция довольно-таки такая прочная. Мягкий пластик. Мягкий пластик. Конечно, обидно, что вылетел магнитик. Но это ничего страшного. Это проблемы с клеем. Это, я думаю, заклеим и все. Итак, батарейки ставили. Давайте посмотрим, что же у нас происходит. Нажимаем кнопочку. Супер. И ничего не происходит. Классно. Один фонарик уже что-то не точним. Все вставил вроде нормально. Давайте попробуем другой фонарик. во второй. Фонарики я брал на всякий случай. Летом были отключения света. О, а этот работает. Вот так вот. Один фонарик нерабочий. Прислали два фонаря, один из которых не работает. Очень странно. Надо посмотреть. Может там. Опа, как ярко. Да, если такой повесить, довольно-таки ярко будет. То есть, если выключили свет, повесить такой фонарик, довольно-таки ярко. И спор уже не откроешь, поскольку посылка это очень-очень давнишняя, очень давнишняя посылочка. То есть, вот есть такой режим, и есть вот такой вот режим. То есть, один фонарик работает. Давайте еще раз попробуем включить второй фонарь. Может быть, я неправильно батарейки что-то вставил? Но я сомневаюсь, надо будет открыть и посмотреть. Может быть где-то отвалился провод. В принципе, потому что особо не работать тут нечему. А, вот, заработало. Я говорю, скорее всего, где-то что-то отошло и поэтому. И поэтому не было изображения. Пробуем переключить. Да, и здесь работает. Все отлично. Это что-то я сделал не так. Что-то я сделал не так, и поэтому не работали. Итак, где же можно использовать эти фонарики? Фонарики можно использовать в походе. Допустим, пошли в поход, в палаточки взяли, повесили. На рыбалке. Да где угодно, бросили в сумку, где-то надо что-то подсветить. Допустим, вот эту, если совсем убрать, даже на работе можно. Вот я... Занимаюсь на работе часто ремонтом электрики. Где-то вот залазишь, вообще ничего не видать. Взял, повесил его, нажал, все он тебе все освещает, все светит. Довольно-таки удобно. В общем, универсальные такие фонарики. Есть и крючок, есть и магнитик. То есть можно и примагнитить, и, и второй магнит вылетел. То есть оба магнита не держатся. Обидно, ну ладно, на это у меня есть супер клей которым можно приклеить магниты очень сильные, Так что, я думаю, будет держаться на металлической поверхности очень хорошо. В общем, были у нас сегодня вот такие вот два классных фонарика. Подписывайтесь на канал, кому понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Здесь можно подписаться, поставить лайки и сделать все остальное. Вот такие классные фонарики. Все, на сегодня все. С вами был канал Китай стал ближе. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Все. Всем пока.